Шесть вещей, которые нельзя прощать женщине в отношениях, и это тема нашего сегодняшнего видео. Без сомнения, у девушки, от которой тебе следует отвернуться, есть масса всяких достоинств. А нахождение рядом с ней, ну, наверняка приносит в твою жизнь настолько приятные ощущения, что ты готов простить ей многое. Я думаю, у тебя это не раз было, но... Не стоит этого делать Есть вещи, на которые нельзя Закрывать глаза и делать вид, что ничего Страшного и плохого не произошло Казалось бы, некоторые вещи Из моего списка будут для тебя настолько Очевидными, что ты подумаешь, блин, ну это же Очень просто и очевидно но они кажутся очевидными тем, кто смотрит это видео, находясь в состоянии спокойствия. А вот человек, который опьянен страстью или влюбленностью, находясь рядом с такой девушкой, он готов ей прощать многое за ту долю счастья, за то удовольствие, которое он получит от нее, невзирая на те мучения и те дискомфортные ситуации, которые будут впоследствии. Ведь он про них не думает. Считается, что подобные списки, они необходимы для того, чтобы посмотреть их в эмоционально стабильном состоянии, а затем по возможности вспомнить то, что ты посмотрел, то, что ты услышал и когда ты будешь находиться в эмоционально озабоченном состоянии вспомни все эти вещи и, собственно говоря повести себя по-другому ведь самому отказаться от кайфа, который ты испытываешь с девушкой, намного тяжелее чем советовать это делать другим людям но кайф на таких условиях идет к разрушению чего-то важного в тебе, в тебе как в личности. Поэтому отказываться просто-таки необходимо. Именно по этой причине я решил запилить это видео, чтобы помочь тебе и подобным тебе мужчинам не оказаться в той ситуации, когда, ну, собственно говоря, не знаешь, что делать и так и хочется кричать о помощи. Помогите! Конечно же, речь не идет о том, чтобы навсегда отказаться от всех женщин и возненавидеть этого человека, который сейчас рядом с тобой приносит тебе удовольствие. Речь вот о чем. Большинство так называемых псевдопсихологов сходится в том, что после подобных ошибок женщину вряд ли имеет смысл рассматривать в качестве долгосрочного проекта. А в других качествах вполне можно рассматривать эту девушку как, ну, знаешь, для несерьезных отношений. Вот, как говорят мои друзья, которых я называю законченными бабниками, женщине можно простить все, что угодно, даже измену. Правда, только в том случае, если она, это чужая женщина. В общем, давай разберемся с этим списком. Итак, что же нельзя прощать женщине в отношениях? Ну, первое, это, конечно же, измена. Ну, тут классика. Ни при каких обстоятельствах нельзя прощать измену. Измена – это по факту предательство и осознанное намерение быть с другим мужчиной. При этом женские оправдания могут звучать иначе, но продолжение отношений с такой женщиной просто невозможно. Я всегда своим ученикам на тренинге говорю, что у женщины должен быть только один член. Это твой член. А если в ней побывал другой член, то ты уже не ее хозяин. Ты не ее мужчина. И она уже по-настоящему не твоя женщина. Она тебе не предана. Вторая ошибка, которую нельзя прощать женщине, это унижение. Если женщина унижает своего мужчину, Тогда она причиняет вред ему и его психике. Она может унижать по-разному, это может быть неочевидно для тебя. Может говорить вещи, что только я тебя терплю, что только ты со мной будешь счастлив, и ты нахрен никому больше не нужен, ну и так далее. Это все унижения, хоть не прямые, но косвенные. Так мужчина теряет уверенность в себе, не считает себя лидером в отношениях и становится зависим от этой женщины. А Настоящий мужчина должен управлять отношениями Он должен быть доминатором, лидером Должен быть тем, кто ведет за собой Естественно, ничего подобного при такой форме отношений ну, не произойдет А следующая, третья вещь, которую нельзя прощать Это сравнение с бывшим Когда женщина сравнивает своего нынешнего партнера с бывшим Она таким образом, что? Правильно манипулирует тобой, да, она манипулирует для того, чтобы получить какие-то ресурсы от тебя, да, а возможно, она даже хочет его вернуть, и при этом она не любит своего нынешнего партнера, а просто его использует как инструмент для возвращения бывшего. Подобное действие недопустимо в здоровых отношениях, и ты не должен с этим мириться. Если женщина любит, то она никогда не будет сравнивать своего мужчину со своим бывшим, а будет любить его и уважать таким, какой он есть сейчас. Ну а сейчас пауза, да, напоминаю, что если ты еще не подписан на мой канал, то самое время это сделать, поставить лайк этому видео и прямо сейчас продолжаем. Четвертая вещь, которую нельзя прощать, это критика на публике. У каждого человека есть свои достоинства, есть свои недостатки. Это нормально. Но выяснять отношения и критиковать своего мужчину на глазах у всех остальных, на публике, это означает прежде всего не уважать его как мужчину. И такими действиями женщина дополнительно хочет самоутвердиться за счет мужчин. Без уважения к своему партнеру, к своему мужчине не получится построить крепкие отношения. Здоровые отношения начинаются с уважения. Пятую вещь, которую никогда не надо прощать, это ложь. Если женщина систематически тебя обманывает, говорит одно, а делает другое, говорит то, что ты хочешь слышать, и ты это начинаешь чувствовать, то это та вещь, которая должна выступить триггером, чтобы прекратить ее отношения. Стоит знать два момента. Первый. Ложь это всегда начало конца отношений. Это история о том, как доверие уходит словно вода в песок. Медленно, но верно доверие исчезает. Когда нет доверия, тогда нет и нормальных здоровых отношений. Естественно, ничего уже с этими отношениями сделать нельзя. Шестая, последняя вещь в моем списке, но не последняя, которая вообще существует. Просто... Я решил выделить самые основные шесть вещей, а их на самом деле больше. Но вернемся к шестой. Это неадекватные действия и состояние истерики. Например, твоя женщина начинает себя неадекватно вести в публичном месте, а... орать на официантов, истерить, материться, угрожает, что сейчас уйдет и не знаю, пойдет к другому мужчине, провоцирует конфликты между тобой и другими мужчинами, сама ссориться с другими женщинами. В общем, если ты это все видишь, тогда эту штуку тоже не надо прощать. Поверь мне, когда ты это все замечаешь на ранних стадиях и правильно реагируешь, что ты в итоге найдешь ту самую женщину, которая тебе будет подходить, которая будет тебя уважать и ценить. А ты будешь лидером в этих отношениях. Если же ты... Сейчас находишься в отношениях и испытываешь трудности, и тебе непонятно, ценит тебя женщина, любит тебя женщина или нет, или просто у тебя какие-то конфликтные ситуации, ты не знаешь, как их разрулить, тогда специально для тебя я оставил ссылочку внизу под этим видео на бесплатную консультацию. Прямо сейчас, переходи по ней, вставляй свою заявку, и мы разберем твой кейс, и я тебе помогу исправить твои отношения. Смотри. В конце хотел сказать бы следующее. Если такие вещи ты прощаешь, что ты даешь зеленый свет женщине на дальнейшее повторение такого отношения с тобой. И это означает, что она тебя начнет полностью обесценивать как личность. И в итоге ты будешь в токсичных отношениях. Но на сегодня все. Желаю тебе наслаждаться счастьем и удовольствием от любимой женщины в отношениях. И никогда не позволять ей... Допускай такие вещи, которые есть в этом списке.